Ребята, вы наверняка заметили то, что сегодня у меня очень странная прическа, и это неспроста. Я думаю, что кто-то из вас уже догадался, хотя почему догадался, увидел на превью, что сегодня за видео вас ждет. Вам очень сильно понравилось мое предыдущее видео, где я показывала вам баги Sims в реальной жизни. На этот раз мы с Денисом решили немножечко попробовать сделать эту тему иначе, и надеемся, что вам понравится. Мы пытались это все обыграть скетчами и сделать это немножечко посмешнее. Так что мне будет очень приятно, если вы поддержите меня лайками, потому что я старалась и надеюсь, что, посмотря это видео, вы это почувствуете и увидите своими глазами. Что-то я сегодня не наедаюсь. Так-то лучше. Вот что мне мешало. Странная я. А теперь не Иногда мне кажется, что мы делаем что-то не так. Да нет, все так. Ты уверена? У меня ноги затекают. Спи давай. Ладно. Покупи. Привет. Привет. Привет. А ты не видела мои зеленые полосатые трусы? Они у меня счастливыми были? Да нет, я их выбросила, я и полы протирала. Блин, они такие мягкие были. Да что ж ты разорался? Ну на тебе сиську. Нет, не хочешь сиську? Ну, покачаю тебя, обосрался. Да нет, вроде бы, а че орешь непонятно. Ой, задолбала. Рыбки. Ну какие классные рыбки! А что вы у нас тут делаете, делаете? Вот такое вот видео у нас получилось с Денисом на этот раз. Обязательно пишите в комментарии ваше мнение, какой из вариантов был лучше. Старый вариант? Багов Sims или вот этот новый со скетчами, шутками, и где мы говорим не на Симлише, а просто болтаем нашим привычным голосом, привычными словами, в общем, как вот сейчас. И вот такой вот интерактив вас сегодня ожидает. Сосчитайте, сколько раз видео я переодевалась. И три случайных комментария попадут в мое следующее видео и будут красоваться где-то вот тут или же вот тут. Не забывайте подписываться на канал, ставить ваши лайки. С вами была я, Тилька. Увидимся уже очень скоро. Пока-пока-пока!